Минда возникла необходимость пояснить ситуацию с ледовым дворцом Джунгар. Не хотел я вмешиваться в эту историю, но коль уж погиб человек, а другой попал под следствие в качестве стрелочника, необходимо дать пояснение. Причем все эти события связаны незримой нитью. Начали истории. В середине 19 века строили железную дорогу Москва-Санкт-Петербург. Раскачивались долго, согласовывали чертежи. Наконец принесли императору, разгневанный задержками в проектировании дороги. Император Николай I приложил к карте линейку, взял в руки карандаш, провел прямую линию от Санкт-Петербурга до Москвы и повелел строить так. Да вот беда, палец императора съехал с линейки и карандаш обвел его, начертив дугу посреди прямой линии. Никто не посмел нарушить волю императора. Так и построили дорогу с причудливым изгибом посередине. Конечно, это байка, но изгиб реально существует. Правда, конечно, дорогу спрямили, но народ судачит о том, как исполня... исполнители боятся начальников. Вот и нашему церкву никто против ничего не сказал и до сих пор ничего не подсказывает. Впрочем, может, он никого и не слушает. Теперь по теме. Первое. Сама идея Ледового дворца в энергодефицитной республике крайне неудачна. И, скорее всего, экономически нежизнеспособна. Ледовый дворец повиснет тяжким бременем на бюджет республики или города. Смотря куда поставят на баланс этого монстра. Второе. Место под подстроительства выбрано в районе сильно перегруженной линии электропередачи. Что такое перегруженная линия, жители знают по неработающим сплит-системам в самое пекло. Поэтому было принято техническое решение освещение и всякие бытовые вещи дворца запитать от городской сети, на что к линии подключили трансформатор на 150 кВт-ампер. А вот холодильную машину, которой требуется 350 кВт, решили запитать от газопрошневой электростанции мощностью 400 кВт. Два энергоблока по 200 кВт. К слову сказать, газопрошневая электростанция – это один из видов электростанции на основе газовых двигателей внутреннего сгорания. То есть топливо мотор берет из газовой трубы. Вроде бы всего хватает, но тут тонкость. Машины необходимо раз в неделю останавливать на регламентные работы. Получается, что для непрерывной работы нужны два энергоблока, а третий должен быть в резерве на регламентных работах, иначе лед будет таять каждую неделю. Таким образом, вывод необходимо приобретать третий энергоблок. Теперь третий. В феврале месяце приехала газопоршневая электростанция, она у меня за спиной из Набережных Челнов, производства фирмы Кама Энергетика. Состоит она из двух энергоблоков на основе газовых двигателей «КамАЗ» 8 серии. Я был на этом производстве, ровкается оно в одном из цехов завода двигателей «КамАЗ». Стоимость вот такой электростанции около 11 миллионов. При осмотре выяснилось, что система подготовки топлива подразумевает подвод газопровода среднего давления, то есть 3 килограмма на сантиметр квадратный или в простонародье атмосфер. Иначе двигатель даже не заведется, не то что работать с нагрузкой. На строительной площадке был установлен шкафной газорегуляторный пункт, это такие желтые шкафчики, Потом, что, потому что рассчитывали работать на низком давлении газа, 0,3 кг на сантиметр квадратный. Но для этого нужна совершенно другая система подготовки топлива для двигателю. Поэтому решили убрать понижающее давление газа, редукторы и запустить электростанцию. Но это был февраль, время отопительного сезона. По окончании отопительного сезона газовую сеть по обыкновению переводит на летний режим давления. Полтора-два килограмма на сантиметр квадратный. Это делается, чтобы разгрузить газовую сеть всего города, потому что котельные перестают забирать большое количество газа. Но не в этот раз. Давление в сети оставили 3 и даже 3,5 половиной килограмма сантиметр квадратный. Что привело к многочисленным утечкам. Что греха таить. Трубы старые, прокладки рассохлись, их выбивает. Все это привело к косвенной гибели человека. На одной из производственных газ, подземного утечка газа образовала газовоздушную смесь, которая взорвалась при нажатии на выключатель. Погибла женщина. Начальник одного из подразделений «Каламгаз» помещен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. И это цена запуска ледового дворца. О существующей проблеме я сигнализировал еще в начале марта. Не стал поднимать шум, хотя меня обозвали и сказали, что я не умничал. Но я привычный, и не обижаюсь. Тем более считаю, что раз уже начали строить, то надо достроить. Техническое решение проблемы есть, даже два. Кстати, непонятна позиция Ростехнадзора, ведь объекты на среднем давлении газа попадают под их юрисдикцию. А тут даже проектного решения нет. В общем, все решаемо, но к решению вопросов надо подходить, подходить системно. А этот вопиющий, вопиющий случай еще раз показывает о проблемах в принятии решений в Республике Калмыкия. То есть принятие решений как таковое отсутствует. Все пущено на самотек. Это показывает и ситуация с прошлогодней засухой, и проблема Ледового дворца, и водоснабжение Лагани, и много еще чего. Исправно... Только берутся кредиты на неизвестные цели, безостановочно уничтожается государство в отдельно взятом регионе. Поэтому чиновникам высшего ранга находиться в подобной команде становится очень невыгодно. Это похоже на получение волчьего билета, с которым не примут ни в одном регионе. Хотя заезжие начальники спят и видят, как бы найти место получше, чем проблемная Калмыкия. Ехали бы уж отсюда подальше и побыстрее. Мы сами тут разберемся без них.